Всем привет! Добро пожаловать на канал Сеньора Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за 3 минуты. А мы с вами продолжаем тему с числительными, потому что мы с вами научились считать от 1 до 100, но больше... Когда уже... Есть, короче, цифры у других, которые <laughs> больше 100, да, там 101, 102, но это тоже мы уже умеем считать, 120, 130 и так далее, ну есть и 200, есть и 300, есть и 400 и так далее. Но ну, давайте вспомним, что сто у нас может быть сен, а может быть сенто. Да? Помним, что сенто, оно пишется, когда просто идет сто, но перед существительными последнее то отпадает, и получается сен, сен либрус и так далее. Сен сен кочес и так далее. Дальше идет двести, все очень легко. Дос сентос, то есть, грубо говоря, две сотни. Триста, три сотни, тресе. Четыреста Куатрусиентош Пятьсот Пятьсот, кстати, почему-то все время забывают, вообще не знаю Не знаю почему Киньентош, ну вы не забудьте Шестьсот 700 семьсот, Сетесиентош восемьсот, И девятьсот Новесиентош Идем дальше Числительная тысяча, это будет миль, оно не меняется по числам. Миль chicos, миль анюс, миль месяц и так далее, да? Там, допустим, шесть миль алюмнос, да? Но миллион, наоборот, полностью ведет себя как существительное и меняется. Например, Un millón de chicos, dos millones de estudiantes o de alumnos alumnos, alumnos, да, ну или alumnos, без разницы, в принципе, ученик, ученик, ученики, ученицы, без разницы, не это самое важное, вот, поэтому все вот это выучили и запомнили. Самое важное, часто делают ошибку вот с этим sen, поэтому я вам еще раз напоминаю, перед существительными последнее то отпадает, остается просто sen, не siento chicos, а sen chicos, потому что с этим почему-то часто путают. Давайте еще повторим 15, 50 и 500, потому что многие мои ученики, они почему-то забывают именно вот эти, которые заканчивались на 5. Говорят, давайте 5, 15, 50 и 500. Да? 5, Цинко, 15, Кинце, 50, Цинконта 50, и 50, 500, Киньентош. Все, теперь вы это все выучили, вы теперь это запомнили. Все молодцы. Еще раз повторяем, пересмотрите предыдущие видео про числительные, чтобы все выучить на отлично. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. И заходите на мою страничку, ссылка в описании. видео. И не забывайте ставить лайки и комментарии.